Украина, на связку с вами – мисто Измаил. Это тоже украинское мисто. Мы хотим поддержать жителей Измаила и Украины. Мы очень хотим миру. Мы верим в наших хлопцев За нами правда и победа. Путин, нас спасать не нужно. Мы жили мирно и спокойно. Мы свою страну оккупантам не отдадим. Я хочу обратиться ко всем матерям России, Беларуси. Я тоже мама, у меня тоже есть маленький ребенок. Я не хочу, чтобы мой ребенок знал, что такое слово война. Я не хочу, чтобы мой ребенок засыпал и просыпался в подвалах. Мы хотим мира. Дорогой Владимир Александрович, спасибо вам огромное за то, что вы наш президент. Спасибо за яркий пример мужества, героизма. Сегодня Украина едина. Сегодня усие битцы разом, там мы разом захистимо нашу державу нашу Украину. Слава Украине! Героям слава! Мы не отдадим наш город. Мы будем стоять до последнего. Измаил – это Украина. Ребята, мы с вами. Мы будем делать все, что в наших силах. Измаильчане, давайте держаться вместе. Только вместе мы – сила. Слава Украине! Героям!